А дам Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает выживать в Empire Galactic Survival. Ну и продолжаем выживать мы на самом хардкорном уровне сложности, с самыми максимально ужесточенными настроечками. Но в прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы начали строить фундамент своего собственного жилища, да, своего нового дома. В этой же серии мы немножко продвинулись гораздо дальше и построили уже вот такой вот дом и плюс еще к нему а, пристроенный гараж, ну и обо всем поподробнее, конечно же, в этой э, серии. Ну а ты, конечно же, по традиции поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видос. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Empire on Survival Galactic и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Ну и сразу же хочется отметить тот факт, что в своем выживании я не буду использовать какого-то шаблонного плана постройки, а буду делать все сам своими руками. Без всяческих шаблонов, которые можно построить через клавишу F2, например. Отсюда мы ничего брать не станем, все буду делать собственными руками. Как уже, в принципе, я сделал свой первый ховербайк. Вот, пожалуйста, он перед вашими Глазами. 4 ховера по бокам, немножко приукрасил его, продизайнил, да, вот таким вот макаром. Как по мне, получ получилось очень даже футуристично и очень э, необычно. Самое главное, что я хотел добиться, это же компактности данного устройства. И я думаю, что в плане компактности устройство получилось максимально компактном. Что, зритель, ты думаешь по поводу моего первого ховербайка? Напиши, пожалуйста, свои комментарии. И вообще, как ты привык строить и что строить в этой игре? Ну что ж, а мы поехали дальше. Естественно, у меня этот ховербайк летает. Садимся мы за руль и сейчас мы заведем а, двигатели бамс, Вот таким вот образом мы приобрели себе первое транспортное средство. Достаточно быстрое, достаточно маневренное, чтобы как раз-таки проводить исследования вот на этой вот планете. Сегодня, ребятки, мы в основном будем путешествовать и Исследовать близлежащие районы Которые находятся у нас а, неподалеку Так, наверное, пока ховербайк свой Оставим мы здесь Здесь я сделал специальную посадочную площадку Сюда я планирую парковать Потом свой какой-нибудь первый Первое, малое летающее судно. Скорее всего, я буду сюда парковать временно, а также буду загонять его в гараж. Вот такую вывел я платформу сюда, с этой стороны от дома. Здесь у нас располагается энергетическая составляющая нашей базы. Это у нас солнечные панели. Вот таким образом у нас сейчас располагаются солнечные панели на крыше. Также здесь существует малый генератор, уже, который работает на различного рода топливе. Потому что одних солнечных панелей, особенно в ночное время, мне недостаточно. А вот там, видишь, да, я тоже на крыше гаража построил уже панель. Так, что-то я смотрю, у нас персонаж уже проголодался. И у меня здесь косичок. Крышу-то я не докрасил. А это, друзья мои, косичок. Ага, вот это, по-моему, кровля у меня и присутствовала. И цвет у нее, по-моему, был вот такой. Да, вот с этой стороны давай докрасим мы сейчас с тобой все. Во, чтобы у нас крыша была похожа на крышу, а не что-то там... Никакое-то жалкое подобие. Да, здесь, как ты видишь, у меня тоже стоят большие солнечные панели, да, которые составляют пока что самую основную энергетическую часть моей базы. Ну и добро пожаловать в мой дом. Пойдем, пройдем. Я тебе продемонстрирую, что мне удалось построить за кадром. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Здесь у нас пока что посмотреть нечего. Основа базы, ядро, оно находится здесь под полом. А здесь сверху я разместил топливный бак. Он у нас заряжен на 100%. Да, и мы специально поселились. Почему, думаешь, на болоте? Да потому что в воде на болоте у нас есть специальный ресурс. Да, я сейчас сразу же тебя введу в курс дела. Если вдруг ты тоже начинающий игрок в империи не так же, как я, и не знаешь, где строить базу, сразу тебе тебе сходу а, азы. Так, давай мы с тобой сейчас шлемак оденем, чтобы нам дышать было проще. Здесь, в воде, есть такой интересный ресурс. Вон он у нас находится. Сейчас, подожди, я выключу фонарик. Ой, тут еще и как раз его это клякса-малякса, блин, а, охраняет. Вот, тут есть такой ресурс, вот такой синенький камушек как прометеевый камень, он называется. Мы вот из этих прометеевых кристаллов делаем специальные гранулы, которые потом перегоняем вот в такие вот топливные ячейки прометивые. Так вот, таки на них у меня сейчас и держится второстепенная энергетика, а конкретно через топливный бак и через генератор, который работает в паре с этим топливным а, баком. В с солнечными панелями энергии мне а, хватает. Также здесь я разместил а, вот такой вот конденсатор для накопления энергии. Следующее, что у меня здесь стоит, это камера клонирования для возрождения в случае моей смерти. Также здесь поставил кроваточку. Ну как же без нее? Отдыхать-то же должен где-то инженер, а вот здесь у меня холодильничек и как раз таки сейчас он мне понадобится надо бы как следует перекусить давай-ка мясным бургером мы сейчас закусим и еще вегетарианским бургером закусим, Вот здесь на этих конструкторах я и собрал первый свой ховербайк, который теперь как видишь функционирует в полную силу, так ну что ж дом я тебе показал, так ну что ж пойдем я тебе гараж свой покажу, вот я тут буквально его недавно соорудил этот гараж будет предназначаться для моих э, первых э, Летающих корабликов маленьких. Да, слишком большой я первый кораблик свой не буду строить. И я планирую вот этот гараж использовать под а, хранение здесь своего первого летающего нормального а, корабля. Сейчас мне хочется немножко поисследовать. Так, ну что ж, поехали искать. Первый объект для исследования. Для этого вызываем карту. Это вот здесь, вот у нас зеленым показано. Уровень 1. Дал фарм. Вот туда мы, наверное, сейчас. И полети. Погнали. Ховербайк интересная штука, то есть мы не можем на нем взлететь высоко, зато преодолеваем вот эти все горочки, все препятствия, просто-напросто пролетая над ними. Он гораздо круче, чем вот этот вот колесный мотоцикл, который дается нам на самом стартовом этапе. Гораздо он лучше. Так, ну что, нашли мы, значит, фермочку. Кто-то здесь рычит, тихо. Ни хрена себе, динозаврики. Таких я еще не видел. Но, по всей видимости, это, это травоядное, неопасное создание. Ой-ой-ой, перевернула. Поэтому я думаю, их бояться а, не стоит. Так что у нас тут такое? Подожди. Что-то меня как-то прям заворачивает. Мы наткнулись на какую-то закрытую ферму. Ага, похоже, это ферма, однако очень отсталая Никаких видимых технологий, будь осторожен, если будешь разговаривать с кем-нибудь там Мы не знаем, видели ли они, как мы падаем с неба Попробуй выяснить, знают ли они что-нибудь Ну что ж, давай, я надеюсь, меня сейчас здесь не прибьют сразу же, да, сходу Да, если вдруг начнут рыпаться, у меня тоже есть оружие И не такие пики, как у вас и палки, а достаточно серьезные Поэтому я думаю, что я здесь в большинстве, а не в меньшинстве Так, ну что ж Пойдемте, пройдем, поговорим с кем-нибудь. С тобой можно поговорить? Добрый человек. Ты вообще-то не человек. И ты, и ты вроде как... Смотрите, какие они здоровые. Вот, что я какой. И какие они? Да, здоровые у нас, значит, местные. По своей комплектации. Так, ну что ж, а мы сходим, наверное, посмотрим, что у нас внутри. Это что такое? Что-то похоже на какой-то ткацкий станок. Ну-ка, давай посмотрим. Да, что-то вроде того. Кто здесь главный? Ты, что ли, главный? Здоровенько. Торговец, что-то мне интересного расскажешь. Здравствуй, друг. Ты уже разговаривал с главой нашего поселения. Если нет, пожалуйста, поговори сначала с ним. Я могу дать тебе несколько направлений к его ферме. Когда ты вернешься, я буду благодарен тебе э, за помощь. Где я могу его найти? Твоего старшего главного торговца. Мне дали координаты того места, куда мне нужно отправиться. А еще что ты мне можешь сказать, добрый, э, непонятно кто. Nevermind, Что это такое? А, то есть мы поболтали с ним. Так, можно ли здесь что-нибудь украсть? Деревянный ящик квест. Здесь что-то лежит. Металлические фрагменты. Ну, взял я фрагменты. Надеюсь, никто не будет против. Так, а вот тут, смотрите, подписано. Внимание, ваша репутация изменится на определенное количество с фракцией Талон. Ага, это, это у нас жители э, фракции Талон, я так понимаю. Ну, понимаю, ничего не буду я здесь брать, конечно же. Особенно то, что мне запрещено. Ну что ж, садимся в наш Тарантас и полетели. Действительно, деревня кажется отсталой. Какие-то примитивные технологии здесь у них используются. Ну что ж, посмотрим, что у них имеется интересного в следующей деревне. А мы уже прилетели к следующей точке, где якобы живет самый главный. Мы обнаружили новую плантацию или что-то в этом роде, где обитает самый главный вождь, я так понимаю, вот этих вот колхозников, которые нам встретились Давайте с ним поболтаем Здоровенько, как живется тебя здесь Под открытым небом? Хорошо? Или не очень? Рассказывай Добро пожаловать, друг! Какое редкое явление У нас уже много лет не было гостей Из другого города, что привело тебя Сюда? Я нахожусь в поиске хм, звучит важно если смогу, я буду рад помочь тебе. У меня есть несколько вопросов, если ты, конечно же, не против. Конечно, друг мой, что бы ты хотел узнать? Есть несколько историй из времени до славной империи Зирекс, почти полтора тысячелетия назад. Это имя появляется время от времени в связи с артефактами и войной за молчание. Вероятно, она сыграла в ней очень важную роль, но какую именно не передается. В любом случае, этой этаж больше нет, я был бы очень удивлен. Ха, больше информации ты можешь получить от старейшины на омикроне, нашей первоначальной а, любовной, засушливой родной а, планете. Люби, любимой, наверное, они хотели в этой системе сказать. Да, ах да, Зирекс, каков твой опыт общения с ними? Ну, в зависимости от того, кого из старейшин ты спросишь. Мы, Телан, должны быть не самого лучшего мнения о славной империи Зирекс. Если верить преданиям, Зирексы подчинили себе Телон и запретили им любые высшие технологии. Большое тебе спасибо, гражданин. Так, ну что ж, пообщались мы с одним из местных. Он нам рассказал про то, что нам, скорее всего, надо будет слетать на Омикрон и узнать ответы на а, все наши вопросы. Опачки, от нашел, росточек, отлично. Это мне определенно пригодится Так, зерно, тихо-тихо, воровство Перед тем, как собирать фрукты из куста Или грабить ящик без присмотра В жилом помещении убедись, что его обитатели не против Если нет, то в поле твоего зрения Появится красное сообщение Спокойненько сейчас все это дело соберем И увезем на свою базу Положим в холодильничек, да И будем себе а, варить вкусные щи-борщи Ну что ж, давайте сейчас быстренько сгрузим Все то, что мы добыли на ферме Чтобы у нас еда не стухла Возможно, даже мне эта посадочная площадка не особо-то будет и нужна. Под огород ее использовать будет самое милое дело. Но ну и для того, чтобы здесь что-то можно было выращивать, также потребуется, знаете что, для того, чтобы нормально фермерством заниматься, нам потребуется вот такая вот лампа для растений, с помощью которой у нас будет происходить освещение местности. И там будут очень хорошо... Хорошо будут очень расти мои помидорки. Так, пускай у нас, значит, делаются пока что блоки специальные. Мы с тобой сейчас где-нибудь вот здесь. бабамс, Вот тут у нас будет находиться наш огород. Три блока. Это вот раз. Это два. И это три. Давай сразу же разметим. Тут у нас будут грядки. Сколько у нас там уже их сделалось? Так, три штучки уже имеется. И как раз два ростка с семенами мы сюда, наверное, и засадим сейчас. Так, Грядочки устанавливаем, вот таким вот образом они у нас выглядят, да, с фермерством немножко я тут поразбирался. Так, а сюда нельзя, да, поставить, это очень плохо, это очень плохо, ну, по крайней мере, по бокам мы точно сможем влепить. Да, вот таким вот образом выглядят наши помидорки, да, скоро они тут вырастут, и мы будем собирать свой первый урожай. Давай мы с тобой слетаем сейчас вот сюда, дит сайт терминус какой-то у нас здесь находится, Давай мы туда и э, рванем. Да, выглядит она, конечно же, массивной. Какая-то, знаете, типа лаборатория. Или что-то в этом плане с виду. Давай где-нибудь мы здесь что -то, с тобой припаркуемся. Надеюсь, там нет никаких враждебных существ. Сейчас мы с тобой проверим. Так, ну что, если вдруг кто-то враждебный есть, то я с вами договариваться буду очень быстро, не переживайте. Пока что вроде никого не вижу. О, здесь есть очень много контейнеров в которых у нас есть различные компоненты. Все собираем, все нам в хозяйстве потом для развития пригодится. Пойдем тогда обратимся к терминалу, что он нам подскажет так, чтобы поговорить. Ага, давай поговорим. С тех пор, как вещь в подвале внезапно ожила, вещь в подвале ожила, представляешь себе, здесь ничего не идет как надо. Поломки и сбои в работе оборудования становятся все более частыми. Я слышу голос в своей голове, который говорит что-то там. А мы снова собра... мы снова обратились за информацией к Таш Акиталин, но она, похоже, сейчас недоступна. Мы временно запечатали вход и изолировали эту консоль от сети, чтобы мы могли хотя бы продолжать работу. Я не думаю, что это поможет в случае сомнений. Никто больше не осмелится спускаться туда. К сожалению, главный выключатель питания находится там внизу Ну что ж, наверное, тем, кто осмелится все-таки сползать туда вниз, буду, как всегда, и я, друзья мои, да, никак без этого не обойтись. Поэтому мы с тобой идем куда-то, мне говорят, вниз. В какой низ? Где этот низ? Давай мы с тобой будем разбираться. Так, что-то здесь... Ага, вот это вот похоже на то, что было указано на фотографиях. А что тут есть какие-то еще объекты? Или же это единственный объект, на который стоит обратить внимание? Ты слышишь эти голоса? Как, как будто откуда-то из-под пола они доносятся Под нами, мне кажется, что-то есть И оно очень страшно рычит Ну что ж, давай, не будем сыкать, что называется И спустимся уже, посмотрим Что же там такое а, недоброе у нас а, собралось Открывайся, дверка, сим-сим Врубаем рубильничек Дверка открывается Что же там внизу нас ждет такое страшное? Ну ничего, у нас есть реактивный ранец Если что, мы обратно залетим Алло, ох ты! Мне кажется, да, есть кто-то Это те самые аборигены, которых мы видели на ферме И они выглядят очень враждебными Ну-ка, иди отсюда Так, один готов Враждебные аборигены, смотри-ка, оккупировали здесь все Входят они со своими копиями Обновление заданий Избегай убийства таких NPC, как торговцы и квестодатели вместо этого, вместо этого поговори с ними Проверь свою репутацию, если они не отвечают тебе Так, ну что ж, я так понимаю, нужно с этими типами разобраться Иди сюда. А ну-ка, отведай моего дробовичка. какой-то мощный, я смотрю. Ну-ка, Откисаю уже. Есть еще тут твои сородичи или я всех уже... О, есть, похоже, еще кто-то. Что вы здесь охраняете важного? Сообщите мне, пожалуйста, что у вас здесь такого, что вы здесь охраняете. Не хотят они мне рассказывать. Видимо, это какая-то засекреченная информация. Есть тут еще кто-нибудь? Нет? Алло. У меня какая-то степень радиации на моем персонаже. Как от нее избавиться, пока ума не приложу. Давай мы с тобой попробуем отойдем для начала. Давай, для начала отойдем и попробуем э, использовать какие-нибудь антирад-таблетки. Это против паралича у меня. Это что такое? Похмелье, не сварение. А вот против радиации-то у меня ничего и нет. Какой ты резкий персонаж. Ну-ка, выкуси-ка, вот это. Поболтать с тобой не получится? Нет, не получается, друзья, с ним поболтать. Так, что у тебя есть? У тебя есть бинты. У тебя что есть? У тоже какие-то есть медикаменты. Антибиотическая мазь помогает от кожного ожога, обморожения и некрозы, как мне говорят. Все вещи, которые определенно не должны ухудшиться, все, всегда имей при себе несколько таких а, мазей. Так, я смотрю, у меня голодуха какая-то жесткая просто. Так, а где другие персонажи, которых я убил? Уже все, поисчезали? А нет, вот они валяются. Надо с ним взять все, что необходимо. Кто-то здесь еще шипит, я слышу вас. Ребятки, где вы? Ну, выходите быстренько. Что-то, смотрю, вы не особо-то разговорчивые. Вам сразу же только бы копьем подтыкать. Ой, ой ой ой ой друзья, у нас усиливается. У нас усиливается радиация, уже второй уровень. Я думаю, ничего хорошего от этого точно не будет. Мне нужно ехать на базу, чтобы все это дело как-то а, уладить. Потому что ну, нет у меня пока что никаких лечебных медикаментозных средств. Да, для того, чтобы сбавить это все. Давай посмотрим. Может быть батончиками? Нет. Может быть бинтами? Подожди, обнаружено поврежденное устройство частных данных. Реконструкция информации в буферной памяти была частично успешной. Следует исчитывать? Да, давай считаем все данные. Один из артефактов среднего размера я наступил в какую-то зону активации. Она зарядила мой костюм неизвестной формы энергии и создала кто то вроде личной кодовой карты. Из ниоткуда это ключевая матрица, как сказал мне голос. С того места, где это произошло, я теперь могу также понимать и язык. А про генитора означает активировать значение для вознесения. Артефакт, который зарядил мой костюм, называется купель знания, чтобы это... А, не значило. Это очень плохо, друзья. Я в полной сейчас заднице нахожусь, потому что на мне радиоактивный ожог второй степени. И мне с него очень-то хреново. Где купить чертовы грибы? Скажи-ка мне, пожалуйста. Где же мне их взять-то? Если я посплю, мне это как-то поможет. Давай попробуем с тобой поспим. Откинусь ли я или же нет? Нет, друзья, не проходит этот радиоактивный ожог. Почему-то. Ну что ж, наверное, придется мне сейчас... А, полетать и поискать Грибы! Ну-ка Это что такое? Это овощи А где грибы? Где, мать его, чертовы, спасительные грибы? У кого их можно взять? Алло, фермеры, ну выручайте уже дядю Выручайте дядьку Очень сильно страдаю, друзья Мне нужны грибы У вас есть грибы? Торг, давай, спрашиваю я у него Отлично, выберите предмет из списка справа Добавить количество ресурсов Подожди, поехали Грибы у тебя есть, родной? Мне грибы нужны срочно. Жареный стейк, хлеб, молоко, хлопья. А есть у тебя что-нибудь против радиации? Запчасти, пакет здоровья, средний. До первой базы долетим. Я так понимаю, там мы крякнем. Здесь же мы возродимся. И на этом наше с тобой путешествие, скорее всего, здесь и э, закончится. Да, решил я не, не сильно париться, потому что реально париться смысла сейчас нет. Проблему с грибами мы будем решать уже в процессе, я понял одно, что желательно не попадать под эти э, различного плана ожоги, потому что они очень сильно нам э, вредят. Ну что ж, дорогие друзья, я решил сдаться, я решил смириться, я решил не продолжать дальше сопротивляться, моя смерть будет простой и она будет прямо вот э, здесь. Все, основная база, невозможно возродиться на вашей основной базе. Ближайшая медицинская станция, это камера планирования. Вот давай мы на ней тогда и возродимся. Так, что-то как-то странно, я возродился. Слушай, а почему нельзя было спереди вот здесь возродиться, а меня куда-то в угол запихнули? И что вообще на моей базе происходит? Подождите-ка. Почему здесь нет электричества? Я его отключил. Да, я его, скорее всего, просто отключил нечаянно. Ну что ж, вот такое у нас было мини-путешествие сегодня. Да, мы с тобой помотались, пометались по различным объектам. Узнали несколько ключевых моментов для дальнейшего нашего с тобой продвижения. И сделали для себя э, выводы. Нам необходимо будет в ближайшее время построить космический корабль. Э, свой первый, потому что на ховере мы... Космос с тобой не улетим, правда что? Поэтому мы с тобой, скорее всего, сделаем в ближайшей серии космический корабль и начнем потихонечку бороздить космические просторы. Ведь нам местные подсказали, ищи ответы на свои вопросы на планете Омикрон, на которую нам и нужно будет отправиться в ближайшее время время. Этим мы, конечно же, в ближайшее время и в ближайших своих видео и займемся. А тебе спасибо большое, мой дорогой зритель, за просмотр. Как обычно, по традиции, ставь лайкосы, не скупись. Твои поставленные лайки для меня это не пустой звук, а от них зависит очень а, много. что ж, как обычно, не прощаюсь. Продолжение, конечно же, следует.